Татьянин день прекрасный праздник. Для танечек, Танюш и Тань. Все тани солнышко прекраснет, как птички в утреннюю рань. Они поют великолепно, вам это подтвердит любой. Готовят танечки отменно, хоть курицу, хоть суп светлой. Танюши всех на свете краше. И в их великолепный день поздравим танечек мы наши, они для нас всего милень.